Авиакомпания азур туроператор туроператор Tour, 28 ноября запускает чартерные рейсы из Москвы в Мале, это Мальдивы. Полеты будут выполняться из аэропорта Внукова на самолетах Boeing 777 один раз в неделю по субботам. Стоимость турпакета уже резко упала и сейчас начинается от 132 тысяч рублей на двоих за недельный тур с завтраками. И это почти в два раза дешевле, чем на регулярных рейсах.